Теперь, когда вы знаете, что такое система управления пакетами и инструменты Apt, давайте я расскажу вам, что изменилось в версии 2018 года. По большому счету, ничего. Единственное изменение заключается в том, что инструмент, который появился в 2016, стал чаще использоваться. И мы уже говорили об инструментах AptGet Апт и АПТ-Кэш, и о различных способах их использования. В 2016-м создатели Ubuntu решили объединить два этих инструмента в один, и назвали его просто apt. То есть мы больше не используем apt-get и apt-cache. Оба этих инструмента были объединены. Затем создатели других дистрибутивов Linux решили сделать то же самое. И начиная с 2016 инструмент app стал набирать популярность. Я рассказываю вам об этом, потому что если вы что-то изучаете, и видите, как кто-то говорит об инструменте App, кто-то его использует, кто-то с его помощью что-то устанавливает или удаляет, я не хочу, чтобы вы запутались и задавались вопросом, что это такое. Я привык к apt-get. На данный момент и apt, и apt присутствуют в Kali, Debian, Ubuntu и других дистрибутивах Linux. Оба этих инструмента отлично работают, и они работают абсолютно одинаково. Единственное отличие заключается в том, что apt выглядит намного красивее. Там есть шкала прогресса, цветовое оформление и другие клевые штуки. И давайте я покажу, как все выглядит. Когда мы искали графический FTP клиент, мы использовали команду apt-cache-search. Команда apt работает точно так же, но вместо apt-cache нужно просто написать apt. Итак, удаляю кэш и выполняю поиск. Как видите, результат выглядит немного иначе. Это тот же самый результат, но нагляднее. Тут используется больше цветов. Также мы видели, как установить файл ZILA с помощью apt-get. В случае с apt это делается точно так же. Вам нужно просто удалить get. Как видите, мне не нужно использовать apt-cache, а затем apt-get. Обе эти команды можно заменить одной командой apt. Итак, пишу apt install filezilla. И как видите, тут используются разные цвета. Шкала прогресса. И в целом результат выглядит гораздо красивее. Также, когда нам нужно было удалить файлzilla и все соответствующие файлы конфигурации, мы использовали apt Как вы могли догадаться, в случае с apt нужно просто удалить слово get, и результат будет точно таким же. Обратите внимание, что сейчас было удалено чуть более 6 мегабайт. Однако, когда мы устанавливали файл Zillow, мы скачали приблизительно 18 мегабайт. То есть, примерно 11 или 11,5 мегабайт все еще присутствуют в системе. И чтобы их удалить, я использую apt after -remove. Эта команда найдет неиспользуемые пакеты и зависимости, и удалит их. Как видите, она нашла 11,5 мегабайт. Это оставшиеся мегабайты. Готово, теперь они удалены. Как видите, никаких серьезных изменений. Это та же команда, для выполнения которой вы привыкли использовать apt-get или apt-cache. Но сейчас вместо них используется просто appt. И я хотел, чтобы вы знали об этом. Вот краткое описание различных команд. Я не буду говорить о каждой команде, потому что, как видите, они абсолютно идентичны. Как вы уже видели, вместо apt-get-install я использовал apt -install. Вместо apt-get-remove используется apt-remove. И так далее, и тому подобное. Единственное небольшое отличие заключается в том, что раньше для редактирования исходных файлов использовался NaNo, или любой другой текстовый редактор. Теперь это можно сделать с помощью команды apt. Для этого нужно выполнить apt-edit-sources. При выполнении этой команды в первый раз вас попросят выбрать текстовый редактор. Если вы выберете nano, то он будет выбран в качестве текстового редактора по умолчанию. Впоследствии это можно изменить. Но таким образом вы сможете сделать то же самое, что и с помощью nano. Отлично. На этом все в этом видео. И давайте перейдем к следующему видео. В этом видео мы поговорим об архивации и сжатии. Есть разница между архивацией и сжатием. Цель этого видео — понять эту разницу, а также научиться архивировать, сжимать и распаковывать файлы и папки. Давайте начнем с рассмотрения различий между терминами «архивация» и «сжатие». Архивация появилась давно. В ранние годы Unix. Системные администраторы делали копии файлов и папок и сохраняли их на пленку, на кассеты. Эти кассеты хранились отдельно, на случай, если понадобится восстановить какие-то данные. Например, на случай выхода из строя систем, когда некоторые файлы могли быть утеряны или повреждены. Для восстановления файлов и папок использовались эти кассеты. Само собой, бэкапили не только файлы и папки, но и, например, базы данных. Но давайте не будем все усложнять. Суть архивации заключалась в создании бэкапов нужных файлов и папок. Однако, при копировании на кассету, эти файлы и папки сохраняли тот же самый размер, который у них был в системе. Допустим, представим, что я копирую папку «Documents», которая занимает 20 мегабайт. И после копирования на пленку, или архивации на пленку, эта папка будет по-прежнему занимать 20 мегабайт. Однако при сжатии, как и предполагает название, файлы сжимаются, и в итоге они занимают меньше места. То есть после сжатия папка «Documents» будет занимать, например, 15 мегабайт, а не 20. И таким образом данные будут занимать меньше места на архивированных кассетах. И я смогу сэкономить деньги, потому что мне нужно будет использовать меньше кассет. Я сэкономлю место на кассетах, а значит сэкономлю деньги. Вот почему во многих случаях эти технологии или команды объединяются. Редко можно встретить архивацию без сжатия. Это была изначальная цель архивации и сжатия. Однако при тестировании на проникновение мы используем их для других целей. Вот совет, который поможет вам после взлома системы. Во многих случаях после взлома сервера вам понадобится загрузить или скачать файлы. И если вы помните, то видео по управлению проектами я говорил, что по умолчанию Nessus не установлен в кале. На самом деле, по умолчанию он отсутствует практически во всех Linux-системах. И допустим, вы взломали Linux-систему, и хотите использовать ее в качестве ступеньки, чтобы просканировать еще одну сеть с помощью Nessus или Nmap. Однако, к сожалению, у этой системе нет этих инструментов. В этом случае вам нужно взять этот инструмент и загрузить его на взломанную систему. В случае, если эта система не подключена к интернету. Такое может быть в некоторых организациях. Ранее мы уже рассматривали этот сценарий. И в видео про менеджеры пакетов я рассказывал вам, что не нужно волноваться о том, как скачивать и загружать файлы, что это будет в другой части курса. Теперь мы дошли до этой части курса. Итак, в некоторых ситуациях вам нужно будет скачивать или загружать файлы, папки или инструменты на взломанную систему. Другой пример. Вы сможете взломать систему, но у вас не будет root-прав. Вы взломаете обычного пользователя. Вам нужно будет загрузить эксплойт для повышения прав, при выполнении которого у вас появится root права. В некоторых случаях, как этичный хакер, вы должны будете скачать или загрузить файлы с доказательствами. Например, в некоторых случаях, после взлома объекта, вам нужно будет создать на нем текстовый файл, который доказывает, что вы взломали эту систему. Сценариев может быть бесконечно много. Однако, у вас абсолютно точно будут возникать ситуации, когда вам нужно будет скачать или загрузить файлы на систему, которая не подключена к интернету, и вы не сможете зайти на нужный сайт и скачать файлы на эту систему. Вам нужно будет справиться с этой задачей средствами Kali Linux. Как правило, если это возможно, то сначала используется SSH, это очень удобный вариант, который позволяет удаленно авторизироваться в системе. Его можно использовать для скачивания, загрузки файлов и многих других задач. Если SSH недоступен, то второй вариант — это использовать HTTP. И сейчас я говорю о превращении Linux-системы в веб-сервер. Существует огромное количество различных способов, которые рассматриваются в продвинутых курсах. Например, если это система на Windows, то можно использовать преимущество DBScript и PowerShell. Если это другая система, то можно использовать преимущество TFTP или FTP и так далее. Учитывая все вышесказанное, не нужно говорить, что скачать или загрузить один файл — это что-то очень сложное. Тут нам и пригодятся архивация и сжатие. И давайте рассмотрим инструмент архивации в Linux. Он называется TAR. Это сокращение от Tape Archive — ленточный архив или пленочный архив. Для создания архива используется команда tar-c. Для добавления уже созданных файлов и папок в архив используется опция R, то есть tar-r. Для отображения содержимого архива — без распаковки. Просто чтобы посмотреть, что внутри архива, используется tar-t. Для распаковки используется tar-x. — это расширенный режим. В нем отображается информация о прогрессе и о том, что происходит. tarf используется для указания имени нужного файла. Как правило, для сжатия архива используется один из двух инструментов: либо gzip, либо bzip2. gzip это классический инструмент сжатия в Linux. bzip2 лучше сжимает, но для компрессии требуется больше времени. По правде говоря, эта разница практически незаметна. Вы не увидите разницу при работе с небольшими файлами. Отличие может быть заметно при работе с большими файлами. Однако, для наших целей эта разница будет незначительной. При экспериментировании с Linux вам будут встречаться инструменты, доступные для скачивания, которые можно попробовать. И во многих случаях эти инструменты будут сжаты и заархивированы в формате GZip или BZip. Вот несколько примеров, которые мы сейчас рассмотрим. Как я и говорил, для создания архива используется TAR-C. C означает «Create» — «Создать». V означает «Verbals» — «Подробный режим». И F — это имя файла. Итак, в данном примере мы используем TAR-CVF Затем название архива, в данном случае archive.tar. А затем указываем файлы и директории, которые нам нужно заархивировать: файл 1, файл 2, dir1 и dir2. Обратите внимание, что я изменил цвета первых букв, чтобы вам было легче заметить отличия между архивацией и сжатием, а также различными опциями, которые мы используем. Также вы наверняка заметили, что здесь не используется минус. До этого мы постоянно его использовали при добавлении опций. Например, в случае с ls, мы писали ls-al. В случае с rm, мы писали rm-f. TAR — это один из немногих инструментов, где не нужно использовать минус при добавлении опции. Итак, как я и сказал, для отображения содержимого архива используется TAR-T. V — это режим verbose, подробный режим. А f — имя файла. Обратите внимание, что изменяется только первая буква. Для добавления файла или директории используется tar -ar. То есть изменяется только первая буква. V и f остаются на месте. Имя файла остается на месте, а затем мы добавляем то, что нам нужно. И давайте рассмотрим, как все работает. И я создал три разных директории и три разных файла. И давайте начнем с создания архива. Для этого выполню tar c, чтобы создать. v режим verbose. ef имя файла. В данном случае мой файл будет называться archive.tar, а затем добавляем то, что нужно добавить в архив. dir1, dir2, файл1, файл2. Так как я использовал опцию V, у меня отображается список того, что было добавлено в архив. Обратите внимание, что под директории DIR и DIR2 были автоматически добавлены в архив. И давайте отобразим содержимое архива и проверим, что в нем есть. Для этого используется TAR-T, чтобы отобразить список. А затем все то же самое. V, F и название архива. Отлично. Допустим, теперь мне нужно добавить что-то в архив. Я забыл добавить dir3 и file3. Для добавления в архив используется опция R. Итак, tar-r. Затем также добавляю vf.archive.tar. А затем то, что мне нужно добавить в архив. Dir3 и file3. И давайте еще раз проверим архив с помощью команды tar TVF, имя файла. Теперь все содержимое моей директории находится в архиве. И давайте очистим экран. Теперь создаю директорию Backup и копирую в нее наш архив. Перехожу в эту директорию. И как видите, тут находится только tar-файл или архив. Теперь давайте я покажу вам, как распаковать файлы и папки. Допустим, для начала мне нужно распаковать только один файл или одну папку, и я не хочу распаковывать весь архив. Я выполняю ту же команду tarx для распаковки. Затем также добавляю vf -archive tar и то, что мне нужно распаковать. В данном случае это файл 3. И давайте выполним ls. И как видите, файл 3 распакован. И давайте сделаем то же самое с папкой dir3. Выполняем LS. И, как видите, DIR3 также распаковано. Замечательно. Вам не обязательно распаковывать весь архив. Вы можете выбрать то, что вам нужно распаковать. И если мне нужно распаковать все, выполняю TARX, чтобы распаковать. VF, имя архива. Готово. Теперь я распаковал все. Очищаю экран и возвращаюсь в директорию TEMP. Давайте я покажу вам, что находится на моем рабочем столе. Выполняю LS. Home/desktop. И как видите, тут ничего нет. Допустим, я нахожусь в директории temp, и мне нужно распаковать архив. И при этом я хочу, чтобы распакованные файлы были на рабочем столе. Я не хочу распаковывать их в директорию temp. Для указания директории, в которую мне нужно распаковать файлы, используется опция заглавная буква C. Команда выглядит следующим образом. tar-xvf-archive.tar, минус заглавный C, и директория назначения. Как видите, все распаковалось на рабочий стол. И теперь, допустим, мне нужно заархивировать и сжать файлы. Начнем с файлов .gz. Для их создания нужно выполнить tar-z. И Z всегда используется при работе с GZ-файлами. Все остальные остаются без изменений. Таким образом, можно легко запомнить эти команды. Вот как они выглядят. tar z compressed.tar.gz А затем добавляем файлы, которые мы хотим заархивировать. Если я хочу использовать BZIP2, то вместо Z пишу J. Остальная часть команды остается без изменений. Однако обратите внимание, что я изменил расширение. Готово. Теперь у меня есть два различных файла, GZIP и BZIP2. И если мне нужно отобразить содержимое GZ файла, то пишу ZTVF. Чтобы отобразить содержимое BZIP2 файла, пишу JTVF. И давайте посмотрим, как работает распаковка. Для начала создаю директорию под названием GZ. Копирую в нее сжатый файл. Теперь перехожу в эту директорию. Вы уже должны знать, как распаковать файлы. Выполняю команду tarz для gz файлов, и x, чтобы распаковать, и vf. Также я могу распаковать только нужный мне файл. Или распаковать все, если мне захочется. Выполняю ls, чтобы проверить. Теперь давайте вернемся назад и сделаем то же самое с файлом bzip2. Итак, создаю директорию bzip. Но в этом случае я не буду копировать файл в директорию bzip. Я буду использовать опцию минус c, которую мы видели ранее. Итак, tarj, потому что это bzip файл. x, чтобы распаковать. vf и имя файла. Минус заглавной c. И директория назначения. Выполняю ls, чтобы проверить. Кстати, вот крутая штука, которую вы могли заметить. Когда я пишу tar jxvf, добавляю имя файла и нажимаю Tab для автозаполнения, то Tab автоматически дописывает команду с правильным расширением. И если я пишу jxvf, то файлу автоматически добавляется расширение bz2. Если я использую zxvf, то файлу автоматически дописывается расширение gz. Отлично. На этом все. Увидимся в следующем видео. В этом видео мы поговорим о специальных символах, и именно здесь начинается самая интересная и веселая часть Linuxа. Здесь вы увидите, почему Linux это действительно мощная система. И в этом видео мы разберемся, что такое специальные символы, для чего они нужны, и мы рассмотрим несколько практических примеров. Специальные символы. Они же символы подстановки. Это символы или сочетания символов, используемые для поиска по шаблону. Как правило, они используются в командной строке, чтобы увеличить гибкость используемых команд. Итак, что означает символы или сочетание символов? Вот несколько примеров. Первый символ — это звездочка. Он используется для того, чтобы показать либо отсутствие символов, либо все символы сразу. Второй — это знак вопроса. Он соответствует только одному символу. Третий — это скобки. Они соответствуют любым символам, заключенным в них. И последний — это escape символ. И он используется для исключения символов, которые идут перед ним. Например, если я ищу скобку, то я поставлю перед ней обратный слэш. И давайте рассмотрим несколько примеров. Я создал несколько файлов, которые часто встречаются при тестировании на проникновение. Это пустые файлы. Я создал их только ради этого видео. Это файлы, которые соответствуют различным сетевым диапазонам и сетевым адресам. Допустим, я делаю тестирование на проникновение для компании, и за время всего тестирования я создал несколько файлов nmap, а также несколько txt-файлов, в которых я написал заметки. Как видите, у этих файлов различные имена и расширения. Тут есть txt-файлы. У нас есть файлы .gnmap и .nmap. Позже мы рассмотрим разницу между этими двумя файлами, а также тут есть файлы .odt. Перед тем, как удалять или перемещать эти файлы, давайте создадим их копии на всякий случай. Я могу сделать это с помощью команды tar, которую мы рассмотрели в предыдущем видео. Итак, выполняю tar.cf, чтобы создать файл под названием backup.tar. Пробел, звездочка. Это первый специальный символ, который я использую. Как мы видели ранее, звездочка соответствует либо ничему, либо сразу всем символам. То есть, в этом случае я сообщаю Тар, что нужно создать Тар-файл, и добавить в него все, что находится в текущей директории. После создания архива, давайте проверим его содержимое с помощью команды tar.tf. И как видите, все файлы успешно забыкаплены. Потрясающе. Теперь я могу очистить директорию. Я хочу сделать директорию под названием Notes и добавить в нее все файлы с заметками. И если вы используете специальные символы, то перед перемещением и особенно удалением файлов лучше выполнить команду LS, чтобы проверить, что команда выполнена корректно и случайно не удалить нужные файлы. Давайте выполним ls-notes. И как видите, тут есть не только файлы с заметками, но и директория notes, которую я только что создал. И если я сейчас воспользуюсь звездочкой и попробую переместить notes-звездочка в директорию notes, то эта команда будет пытаться переместить все, что начинается со слова notes и заканчивается чем-то еще. То есть notes10, notes11, в том числе и саму директорию notes. Таким образом, я попытаюсь переместить директорию notes в саму себя. И, конечно же, в итоге у меня возникает ошибка. Но если вы посмотрите внимательнее, то увидите, что у всех файлов notes есть дефис перед цифрой: notes дефис 10, notes дефис 11, notes дефис 12 и так далее. И давайте посмотрим, что произойдет, если выполнить ls-notes-defice-звездочка. Отлично. Эта команда отображает список всех файлов notes, но не отображает директорию notes. Теперь я могу спокойно использовать команду mv, зная, что она переместит только файлы в директорию notes, и не будет пытаться переместить эту директорию в саму себя. Для этого выполню mv notes звездочка для всех файлов notes, то есть nose дефис 10 тексти и дефис 24 24odt Неважно, какие у файлов цифры, расширение, и неважно, что идет после дефиса. Нажимаю «Enter», выполняю ls в директории notes. Готово. Я успешно переместил все файлы notes в директории notes. Отлично. Очищаю экран и снова выполняю ls. И теперь я хочу избавиться от всех файлов 10.10.100. Вот возможный сценарий. Я просканировал эту сеть и ничего не нашел. Поэтому мне не нужны эти файлы, и я просто хочу их удалить. Сложность заключается в том, что у меня есть файлы 10.10.100.0.txt, 10.10.100.genmap, и третий файл .nmap. Как проще всего удалить эти три файла? Перед удалением я снова проверю свою команду с помощью ls. И давайте выполним ls 10 10 100 Как видите, все просто. И у нас отобразилось три файла. Теперь, чтобы это сработало, с командой rm мне нужно добавить звездочку, чтобы сообщить команде, что нужно искать все после 100 это можно проверить, выполнив команду ls1010100.звездочка. И как видите, мы снова видим те же самые три файла. Отлично. Теперь мне нужно просто заменить ls на rm. Здорово. Снова очищаю экран и выполняю ls. Теперь я хочу переместить все файлы nmap в одну директорию. Как помните, у меня есть два разных расширения. Ginmap и nmap. И давайте посмотрим, как это сделать. Для начала, создам директорию Nmap. А затем мне нужно отобразить список всех файлов Nmap. Выполняю ls-звездочка .nmap. Не сработало. Эта команда вывела список всех файлов, которые начинаются с чего угодно, и заканчиваются на .nmap. Однако тут нет файлов GenMap. А что будет, если выполнить ls-звездочка.genMap? Тоже не сработало. Эта команда вывела список файлов с расширением GenMap. Теперь у меня проблема. Мне нужна команда, которая отображает файлы с обоими расширениями. То есть в команде должно быть ls-что угодно, .map и .genMap. Как мне это сделать? Что если добавить еще одну звездочку после точки? То есть ls звездочка, точка звездочка nmap. Отлично, сработало. Эта команда работает так. ls что угодно, точка что угодно. а Затем сразу идет nmap. Например, если бы у меня был файл с расширением 123456nmap, то он бы тоже был в этом списке. И теперь, когда команда работает, мне нужно просто заменить ls на mv. И давайте отобразим содержимое директории nmap. И как видите, в ней находятся все мои файлы nmap. Очищаю экран. Теперь рассмотрим кое-что поинтереснее. У меня есть различные сетевые диапазоны. 10-10-10, 10-10-11 и 10-10-12. Я назову их диапазон 10. Потому что тут 10, 11 и 12. Также у меня есть диапазон двадцатых. 10-10-23, 24 и точка 25. Я назову их диапазон двадцатых. И в конце у меня есть диапазон двухсотых. 206, 207 и 208. И я хочу переместить эти диапазоны в различные папки. Для начала нужно создать директории. Создаю десятые, двадцатые и двухсотые. И давайте попробуем выполнить первую команду. ls101010.1 это было легко. У меня отобразились десятки. 10.10.10, 10, 10, 10, 10, .11 и .12. И давайте выполним ls10.10.1. Звездочка. Как видите, результат тот же самый. Готово. Заменяю ls на mv. И добавляю название директории. Выполняю ls10s. Как видите, все файлы перемещены. А теперь давайте попробуем сделать то же самое с двадцатыми. Выполняю LS10102. Ой, кажется, не сработало. Эта команда вывела список двадцатых и двухсотых, потому что и те, и другие начинаются с двойки. И если я выполню LS10102 звездочка, то у меня будут оба диапазона. Что же делать? Помните знак вопроса? Звездочка соответствует ничему или всем символам. А знак вопроса соответствует только одному символу. Если добавить знак вопроса после двойки, а затем расширение, точка, что угодно, то отображаются только двадцатые. Почему? Потому что знак вопроса заменяет только одну цифру после двойки. В данном случае 23, 24 и 25. Что если мне нужно вывести список двухсотых? Все очень просто. Добавляю еще один знак вопроса. Таким образом я сообщаю команде LS, что нужно отобразить 10, 10, 10, 2. Цифра, цифра, точка, что угодно. Здорово. Все получилось. И теперь нужно просто заменить LS на MV. Перемещаю двадцатые в одну директорию. Снова выполняю LS. Теперь остались только двухсотые. Само собой, я могу повторить предыдущую команду и добавить два знака вопроса. Но это не самый быстрый способ. И давайте посмотрим на содержимое этих файлов. Как видите, остались только текстовые файлы. И все они выглядят так. Цифры .txt. Так как остались только 200 мне нужно переместить все эти файлы в папку 200-е. Самый простой способ сделать это, это заменить сетевые диапазоны звездочкой, сообщив команде MV, что нужно переместить все, что заканчивается на .txt. Добавляю имя папки. И готово. Выполняю LS, чтобы еще раз проверить. Отлично. В качестве небольшого бонуса давайте попробуем команду TREE. Такой команды не существует. Давайте воспользуемся тем, что мы изучили в предыдущих видео. Чтобы установить эту команду, apt get tree нужно подождать несколько секунд. Пробуем еще раз. И теперь команда существует. Итак, команда Tree отображает содержимое любой директории в более организованном формате. И я хочу увидеть содержимое директории, в которой сейчас нахожусь. Как это сделать? Мы это уже видели. Выполняем Tree, пробел, точка. И как видите, тут все удобнее организовано. Я могу сразу увидеть, что в десятых находится десятый диапазон. То же самое в двухсотых и в двадцатых. В папке nmap находятся все файлы nmap, и все файлы notes.txt и notes.odt находятся в директории notes. Такой способ отображения намного удобнее. Вот ваше задание. Если вы не повторяли то, что я делал в этом видео, то, пожалуйста, повторите. Практикуйтесь. Вам может показаться, что тут слишком много новой информации. Но практикуясь, вы быстрее научитесь это делать, и заметите, что практически 90% времени вам будет достаточно лишь одной звездочки. Поэтому практикуйтесь, создавайте такие файлы, проделайте все то, что я показывал, если вы этого еще не сделали, а затем вы можете переходить к следующему видео. Мы уже много изучили, но нам нужно знать больше. Я имею в виду, что невозможно изучить абсолютно все в Linux. Я гарантирую вам, что вы никогда не увидите курс по Linux, в котором будет рассказано все про него. На самом деле вам это и не нужно. Вам не нужно знать абсолютно все команды, существующие в Linux. Чтобы улучшить свои навыки работы с Linux, вам нужно научиться использовать необходимые инструменты, когда это необходимо. Это можно сделать, зная, как вызвать справку. Об этом мы и поговорим в этом видео. Мы рассмотрим, как и когда нужно использовать справку, и как работать с руководством пользователя. Допустим, вы столкнулись с файлом, о котором совершенно ничего не знаете. У него странное расширение, и вы даже не знаете, с помощью какого инструмента с ним можно работать. Что нам делать в таком случае? Нужно воспользоваться командой «файл» и указать название файла. Эта команда определяет формат файла и выдает результат, в котором указан тип файла. Затем можно использовать еще одну команду под названием «Apropos», где можно указать ключевое слово, и команда сообщит вам, какую команду можно использовать. И давайте рассмотрим все это в действии. Я выполню CD, чтобы перейти в директорию worldlists. В этой директории находятся словари паролей, которые используются при подборе пароля. Сейчас давайте перейдем в эту директорию с помощью команды cd. Slash user, slash share, slash wordlists. И тут меня интересует файл. raku.txt.gz Предположим, что я совсем недавно начал использовать Linux, и не имею ни малейшего представления, что это за файл такой. .gz. Не надо бояться. Нужно просто написать файл и название этого файла, чтобы узнать, что это данные, сжатые с помощью gzip. Хорошо, это уже прогресс. По крайней мере, я знаю, что это за файл. Использую еще один инструмент из своего арсенала и выполняю команду «Apropos GZip». Чтобы узнать, какие инструменты можно использовать с файлами GZip. Смотрим на результат. И похоже, мне подходит первый инструмент. GZip, который используется для сжатия и распаковки файлов. Отлично. Так, что же это за инструмент? С помощью команды «Witch GZip» можно узнать, что находится в папке «slash bin slash GZip». Прекрасно. Теперь я знаю, что это за файл, какой инструмент можно использовать, чтобы его распаковать. И я точно знаю, что это за инструмент. Но есть еще один момент. Это не означает, что я точно знаю, как использовать эту команду. Чтобы узнать, как ее использовать, нужно выполнить команду MAN. MAN означает manual, руководство пользователя. И практически у каждого инструмента в Linux есть такое руководство. Но как же на самом деле называется руководство по инструменту GZIP? Его можно узнать, выполнив команду man-key. Таким образом, мы попросим Linux найти все файлы, связанные с ключевым словом «которое я ищу». И в данном случае это Gzip. Тут сказано, что есть руководство под названием Gzip, а также под названием ZForce. Отлично. Далее мы узнаем, как посмотреть файлы руководств. Но сначала я хочу показать вам, как вызвать быструю справку, если вы не хотите изучать несколько страниц руководства. Для этого можно выполнить команду "--help". Итак, выполняю gzip "--help". И как видите, это список опций, которые можно использовать с этим инструментом. Также тут видно, что опция "-h", делает то же самое. И если выполнить gzip "-h", то появится такой же список. Кстати, минус H работает практически со всеми командами в Linux. Можно написать команду и добавить минус H, или минус минус help, и появится список опций. И если мне недостаточно этого списка, и мне нужно больше информации, то выполняю MANJZ, и открывается руководство. Можно использовать стрелки вверх и вниз, чтобы подняться и опуститься на одну строку. PageUp и page Down используются для прокрутки на одну страницу вверх и вниз. Если мне нужно вернуться в начало руководства, то нажимаю G. А если мне нужно перейти в конец, то нажимаю Shift G. Как правило, в конце руководства есть наглядные примеры. Допустим, мне нужно найти ключевое слово ⁇ компресс ⁇ Нажимаю прямой слэш, и у меня появляется возможность печатать. Пишу ⁇ компресс ⁇ нажимаю Enter. И как видите, все слова ⁇ компресс ⁇ выделяются. И если я хочу перейти к следующему слову, то нажимаю N. И если мне нужно вернуться к предыдущему слову, то нажимаю Shift N. Чтобы выйти из руководства, нажимаю Q. Вот ваше задание. Используйте полученные навыки, чтобы узнать, что делает команда Locate. А затем найдите отличия между Locate и Which. Затем перейдите в директорию Temp. Попробуйте определить расположение файла Unix, нижнее подчеркнение, Passwords .txt. Узнайте, где он находится. Затем, находясь в директории temp, скопируйте этот файл из его расположения в директорию temp. То есть, скопируйте файл unix нижнее подчеркивание .txt из того места, где он находится, в директорию temp. И оставаясь в директории temp, узнайте, какой командой можно посчитать количество слов в этом файле. Это файл с паролями, который используется при подборе по словарю. Взлом по словарю — это отдельная тема. Но команда, о которой я сейчас рассказываю, даст вам представление о том, какое огромное количество паролей может быть использовано для подбора паролей. Как только вы закончите, можете переходить к следующему видео. Итак, мы дошли до конца первой части. И если вы зашли так далеко, то вы действительно делаете успехи и можете смело переходить к следующим частям курса. Нелегко было изучить то, что мы уже изучили, особенно для новичка в Linuxе. Мы изучили огромное количество тем, рассмотрели Кали графический интерфейс, познакомились с терминалом или шелом. Мы рассмотрели горячие клавиши и команды для работы с терминалом или с Затем мы начали перемещаться по системе, изучили несколько основных команд, чтобы перемещаться по структуре директорий, создавать файлы и директории, отображать списки файлов и директорий, копировать, перемещать, удалять их и так далее. Затем мы рассмотрели управление пакетами, как устанавливать и удалять пакеты. Как обновить ПО и операционную систему? Также мы рассмотрели архивацию и сжатие. Узнали, как добавить файлы и папки в архив, чтобы сделать их копию, а затем восстановить их, или скачать и загрузить на удаленную систему. Далее мы рассмотрели специальные символы. Использовали их магию для работы с файлами и папками. И последнее, но не по важности. Мы узнали, как вызвать справку, если мы не знаем, что делать, или какую команду использовать. Теперь вы уже знаете, как вызвать справку и продолжить работу. На этом мы заканчиваем первую часть. Повторюсь, если вы дошли до этого момента, то это отлично. Теперь вы можете сделать перерыв. Немного расслабиться, выпить кофе, встретиться с друзьями, посмотреть фильм. Сделать что-нибудь, отдохнуть. А затем вы можете продолжить с новыми силами. Я хочу, чтобы вы вернулись с полными силами, потому что во второй части мы будем глубже изучать Linux. Мы рассмотрим основы работы с сетью. Затем перейдем к сервисам. Мы узнаем, как их настроить и как превратить вашу машину на кали-Linux веб-сервер или SSH-сервер. Затем мы рассмотрим пользователей и группы, как удалить, добавить пользователей. Объединить их в группы. Как изменить права пользователей, групп, файлов и папок, чтобы разрешить или заблокировать доступ пользователям. Затем мы рассмотрим процессы и программы, запущенные в нашей системе, и как с ними работать. И последнее, но не по важности, мы рассмотрим действительно полезные советы и хитрости. Как перенаправить результат одной команды в другую совместить их и получить результат, который сильно вас удивит. Вам действительно понравится этот раздел. Сделайте перерыв, отдохните и переходите ко второй части.